Женщина, значит, брелком э, открывает машину, э, дергает ручки и, ну, не открывается, она ее чистит от снега, но когда она брелком открывает машину, сейчас, я надеюсь, она откроет, она это сделает, открывается соседняя Бля, я клянусь, я такого никогда в жизни не видел. Бля, мне интересно, через сколько она поймет, что это не ее машина. Господи, это просто трэш. Девушка, вам щетку надо? Да, можно, если погоди, Леша, я сейчас. вы мне, может, поможете открыть, подожди? Да, у меня есть на что вот эта машина открывается с брелка, а не вот эта. откройте Да, вы думаете, это я к своей машине подошла? Ну, конечно, представляете, что я откопала чужую машину? Вообще, кто мне поставит памятник? Ничего, не переживайте. Переработали, да. наверное. Конечно, восемь часов приехала, сейчас вышла. Четка есть у вас? Нет. Возьмите мою. Я через минут пять подъеду. Ага, Отдадите. Хорошо.